Коллеги, всем доброго дня, меня зовут Дмитрий. Поговорим о купольных посудомоечных машинах. Посудомоечные машины купольного типа получили свое название благодаря движущемуся вверх-вниз коробу рабочей камеры, который напоминает купол. Некоторые производители снабжают свои машины навесным столом с ванной и душирующим устройством. Ванна нужна для предварительного смыла загрязнений. В столешнице для этого есть специальное отверстие, под которым устанавливают контейнер для сбора мусора. Чистая посуда перемещается на разгрузочный стол а потом уже на стеллажи для хранения. Тарелки по санитарным требованиям должны храниться в наклонном положении. При заказе комплектующих производителю нужно сообщить, в каком направлении движется посуда – слева направо или справа налево. От этого зависит расположение крепления на столах. Во многих машинах цикл мытья начинается автоматически, сразу после опускания купола. В некоторых моделях необходимо предварительно выбрать продолжительность цикла. Обычно это 60, 90 или 120 секунд. Нагретая до температуры 40-45 градусов вода нагнетается помпой к разбрызгивателям и омывает посуду сверху и снизу. Давление, создаваемое помпой, должно быть в пределах 7-8 атмосфер. Давление важный показатель при выборе машины, потому что повышение температуры не всегда улучшает качество мытья. Чем выше мощность тенов тем быстрее машина выйдет в рабочий режим, и тем больше посуды она сможет вымыть в первый час работы. А повышенное давление от помпы позволит использовать более короткий цикл мытья. После окончания мытья начинается цикл ополаскивания и стерилизации посуды длительностью 15-18 секунд. Для этого чистая вода нагревается в бойлере до температуры 80-85 градусов и затем ополаскивает посуду. За счет высокой температуры посуда дезинфицируется и нагревается, что в дальнейшем способствует ее более быстрому высыханию. При полоскании хорошо использовать специальное ополаскивающее средство. Оно снижает коэффициент поверхностного натяжения, и капельки воды легко стекают с вымытой посуды. Это особенно важно при обработке посуды из стекла и хрусталя, а также для посуды из нержавеющей стали. Если не использовать ополаскивающее средство, то на вымытой посуды остаются капельки воды, которые при высыхании оставляют белесые пятна, что, согласитесь, не очень красиво. Все производители купленных машин используют один и тот же принцип работы. Размер кассет в машинах составляет, как правило, 50 на 50 сантиметров, редко 50 на 60. Поэтому производительность машин у всех примерно одинаковая – 450-600 предметов в час. Встречаются иногда в рекламных буклетах завышенные показатели производительности – более 1000 предметов в час. Откуда берутся такие цифры? Традиционно предметом считается тарелка. Но маркетологи могут включить в это понятие и блюдце, и ложку. Отсюда и высокая производительность. Стандартная комплектация машины включает в себя две кассеты со штырьками для тарелок, одну кассету с гладким дном для мытья стаканов и одну емкость для столовых приборов. Здесь хочу вас предостеречь. Если мыть столовые приборы в общей кассете, то во время мойки они будут находиться в горизонтальном положении и под струями воды будут подскакивать и касаться друг друга. Из-за чего на них будут появляться Мелкие царапины. Именно поэтому для столовых приборов всегда используют специальную емкость. Когда вы будете выбирать посудомоечную машину, обратите свое внимание на ряд дополнительных возможностей. Например, интерфейс некоторых посудомоечных машин может показывать различные этапы мытья, а также наличие моющего и ополаскивающего средств. К емкостям со средствами иногда есть возможность подключить дозаторы. Моечная камера может иметь подсветку. А для мытья хрупкой посуды может быть полезен режим мягкого старта. Также может оказаться полезной возможность установки помпы принудительного слива. Это необходимо в тех случаях, когда вывод канализации находится выше сливного отверстия машины. Высокая моечная камера позволит вам мыть не только тарелки, но и подносы, кастрюли и гастрономические емкости JN1.1. Также стоит обратить свое внимание на наличие функции самоочистки, и диагностику утечки воды. Некоторые возможности посудомоечных машин помогут вам сэкономить на воде и электричестве. Среди них возможность регулировки температуры воды, наличие автоматических программ в зависимости от степени загрязнения посуды, наличие двойных панелей у короба для лучшей теплоизоляции, а также системы рекуперации. Это когда для подогрева воды используется пар, который образуется при стерилизации посуды в конце цикла мойки. Ну и естественно, у машин не должно быть труднодоступных мест для мытья в конце смены. На этом у меня все. Спасибо за внимание.